Здорово. Народ, я хочу вас обрадовать! Как хорошо, что рыба не играет в Mortal Kombat Вот вы подумайте, что там такого радостного? Ну вот, чтобы было, если бы они это делали Так что давайте порадуемся Блин, жаль, что это не лещ Вы только представьте, насколько бы было эпично получить леща от леща Это все равно, чтобы я подметал-подметал А вообще мне жалко пацана, он не заслужил такого обращения. Хотя, может, он как-то оскорбил рыбу? Ну, в таком случае он еще легко отделался. Хотя, вполне возможно, что это батя решил таким способом наказать цинишку. <реш> Идеальное наказание И пацан свой урок усвоил До отца никто не доебется, что он детей бьет А жену, наверное, к лошади сзади подводит и по жопе ее бьет А лошадь от недумения начинает гадить И то, что происходит дальше, созвучно с названием одной экшн-камеры В общем, если вы увидите на улице грустного мальчика, дайте ему 100 рублей Возможно, несколько минут назад он получил рыбу и по лицу Если вы лось и хотите попасть на бабки Берите двух оленей и отправляйтесь в Лас-Вегас Ну или просто приезжайте в Кострому Правда, хуя, они до сих пор эту песню по радио крутят. Окей, я не буду задавать банальный вопрос, откуда в городе взялся лось? Разве непонятно? Чтобы разъебать вот эту тачку. Знаете, бывает такое: едешь по природе, ждешь, пока хоть какой-нибудь зверь на обочине появится и ни хрена не происходит. Но как только заезжаешь в город, тебя сразу же встречает лось. Машик, ты меня на 45-м километре не заметил! Кстати, а ведь лось мог влететь в машину, откуда видео снималось, но не влетел. А знаете почему? Потому что у чувака на торпеде иконки стояли. А если еще на сиденье вот эту хрень положить, то вся лесная живность ближе, чем на 500 метров к вашей машине вообще приблизиться не сможет. Да еще и голуби всегда мимо срать будут. В общем, тут чистый профит. Иконки и массажная накидка плюс сток безопасности вашего автомобиля. Что делать, если в перестрелке у вас кончились патроны? Импровизировать. Правда, на такой импровизации долго не продержишься. Мало кто знает, но в связи с кризисом именно так в наших войсках проводятся учения. А вместо танков семерки с наклейками Т-34. Забавно, но скорее всего у чувака в голове это все выглядит как какая-нибудь крутая сцена из фильма Неудержимые. Ребят, ребят, подождите, давайте не будем забывать про один вполне реальный вариант. Возможно, чуваки просто упоролись И теперь один шмаляет по воображаемым демонам, а второй пытается невидимую муху прихлопнуть А вообще, если серьезно, пока эти ребята какой-то хуйней страдают, враг не дремлет И тоже страдает хуйней Если вы мечтаете стать ведущим новостей, подумайте, надо ли вам это Вот, вот это вот вам надо Потому что вот таких ситуаций вам не избежать Бронзовый призер Лондонской Олимпиады Чемпионка мира с... О, господи Это что такое? -зон -до... Я... Как это читать-то? СОРОНЗОН БАЛДЫН СОРОНЗОН БАЛДЫН БАЛД бал, бал, бал. Чемпионка мира СОРОНЗОН Сорон БАЛДЫН БАТЦЕЦЕК Ну короче вы поняли, чувак никак не может произнести обычное монгольское имя СОРОНЗОН БАЛДЫН БАТЦЕЦЕК Не получается, то хотя бы в шутку это переведи, что-нибудь типа СОРОНЗОНЗОН но наш ведущий решает поступить по-другому. А может быть просто Батцецек сказать? У них же имена не произносятся. Да, похуй. Почему бы и нет? Он бы еще сказал, что они и так все на одно лицо, будто поймет кто. Знаете, в этот момент я реально был рад, что он ведущим работает, а не в паспортном столе. балдын Батцецек. Может вам просто БЦЦЦК написать? Какая разница, как будто кто-то реально будет пытаться ваше имя произнести. Хотя с таким именем у вас может быть куча плюсов. Во-первых, такого же имени точно ни у кого не будет, и найти вас в соцсетях вообще никаких проблем. А во-вторых, представьте лицо сотрудника ДПС, когда он начнет изучать ваше водительское удостоверение. Сорон ЗОН СОРРОН ЗОНБАЛ Блять, короче, езжайте дальше. В общем, этому чуваку категорически противопоказано ехать в Исландию. Знаете, как природа борется с несанкционированной торговлей? А вот так. Нехрена на нашем пляже своей паленой похловой торговать. Блин, ну этот тент съебывает как живой. Я его Виталиком назову. Вы только посмотрите на него. Виталик удирает с такой радостью, будто его несколько лет в плену держали, и вот он наконец-таки вырвался на волю. Или это какой-то невероятный и безумный эксперимент доктора Франкенштейна по оживлению Тента. It's alive, it's alive, it's alive. It's alive. А вдруг дело происходит в одной из параллельных вселенных, где все актеры это Тенты. Почему бы и нет? Соглашусь, звучит бредово, но все обретает смысл, если это съемки Форест Тент с Тентом Хэнксом в главной роли. Беги, лес, беги, лес, которым управляют. Ну или Тент возомнил себя, перекати поле. Я прям вижу сцену из какого-нибудь вестерна. Черт возьми, что это было. Да хрен его знает, но я что-то перехотел стрелять. Я тоже. Пойдем лучше в салу. Отличная идея. Я давно не был на спа процедурах. Кстати, малоизвестный факт. У Маргарет Мичел была машина времени, и она специально сгоняла в будущее, чтобы придумать название для своего романа Унесенные ветром. Я не знаю, о чем думал чувак из следующего видео. Наверное, он очень хотел жареных пельменей, потому что это единственное оправдание тому, почему он устроил такой пиздец. Знаете, возможно, мужик в тот момент слушал группу Prodigy, и Кит Флин тарал ему в уши. I'm a ну и тот, недолго думая, сжег к хуям этот ебучий экскаватор. Блин, он даже пытался спасти ситуацию. Но вот тут он толкает баллон, но все становится только хуже. И вроде бы после такого опыта нужно было понять, что его лучше больше не трогать. Но мужик, видимо, в шоке и пытается еще раз. Я понимаю, что ситуация не очень веселая, но меня все равно веселит момент, когда чел тушит огнетушителем, а после склейки от экскаватора один только каркас остается. То есть от него вообще никакой помощи. Как бы он ни старался, как бы он ни хотел помочь, каждый раз все сводилось к нулю или становилось еще хуже. Видимо, этот пацан это он в детстве. В общем, я надеюсь, у этого мужика все хорошо и две тачки есть, которыми придется за экскаватор расплатиться. Ну а если нет, то всегда можно податься в бега и сменить имя. Саранзон Балдын Балдцек. Женщина, обращение к вам. Если в отпуске ваш муж каким-то странным образом потеряет память, не паникуйте. У меня есть способ, как можно сказать ему, что вы его жена. Не знал, да? Зайдись, а не В тот день мужик узнал не только свою жену, но и слово развод. Блять, я даже не знаю, что здесь смешнее. Вот это нелепое падение? Или этот четкий комментарий? Зайдись, а Заебись! Аплодисменты! Охрененный ведущий! Я представляю, как было бы круто, если бы он в театре работал. Чисто спектакль окончен, опускается занавес, выходит этот чувак во фраке и белых перчатках и говорит Заебись! Аплодисменты! И весь зал аплодирует стоя минут 15. Причем не актеру и а режиссеру, а этому челу. А может, дело происходит в русском стриптиз-клубе в Лас-Вегасе, и мужик реально не знает эту бабу? Просто ведущий уже знает, что чел проснется утром с Будуна уже женатым на ней и ничего помнить не будет. И этот день повторится опять, и его опять познакомит с женой. В общем, дамы, если вы хотите задушить своего мужа ногами, подготовьтесь как следует, а то облажайтесь как наша героиня. Я, конечно, видел всякие бредовые изобретения человечества, но, по-моему, вот это полный пиздец. И Котяра со мной полностью согласен. Вы посмотрите на выражение его морды. Мой хозяин идиот. Да вот зачем нужно было создавать такую огромную подушку-пердушку? А ведь вся суть заключается в том, что она должна быть незаметна, когда кто-нибудь на нее садится. Или мужик рассчитывает вывести этот продукт на рынок великанов. Только знаете, в чем проблема? Великанов как-то не особо интересуют подушки-пердушки. Они без особой стеснительности могут публично фортануть. И еще... Великанов не существует. Или чел сделал эту штуку специально для шуточек про маму. Но твоя мамка настолько жирная, что когда она садилась на стул, не заметила эту огромную подошку. <звы> <звы> Блин, ну мне из головы просто не выходит морда их кота. Такое ощущение, будто он вдохновленный работами Эммануила Канта решил спуститься в гостиную и посмотреть, как поживает его хозяева, а там... Знаете, после такого просто нереально хочется превратиться в лося и разъебать чью-нибудь тачку. Ребят, заходите и подписывайтесь на мой второй канал Days. А, вы знаете, о чем он. Вот тут еще на видео, может, что-то понятно, о чем. Вот. А если вы не знаете, то тогда это будет сюрприз. Чек-чек-чек. Yeah. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на новые видео, и тогда я принесу стремянку. Давайте, ставьте. Прям сейчас, я жду. Что, поставили? Окей. Вот вам. Стремянка. Пацан сказал, пацан сделал. Еще скотч вот ловите пригодится. Ладно. Это был плюс 1050. Меня зовут Максим. Пока! Между понятиями основный грань и причины мелочный садизм очень тонкая грань. Ричард Брэнсон. Вот он. Фотка Чебе, но по факту он выглядит вот так. И это я сейчас не пошутил. Это Ричард Брэнсон пошутил. Взлетел на воздушном шаре, имитирующим летающую тарелку. Обычное монгольское имя Сранзинбадзин-бад-зам.